Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Мир М. Также за предрегистрацию дали какие-то ништячки, какое-то кольцо, до обновления 4 апреля. Угу. Пока ничего, как всегда, непонятно. мое субъективное мнение об игре, бодрость в этой игре, типа, пока вы в АФК, эта бодрость восстанавливается, или восстанавливается при проведении задобычи, сборе и рыбалке. Без этого бонуса будете качаться, как бы, смысл. Потому что при 200 бодрости, плюс 200% к опыту. Чтобы восстановить бодрость. Вот в зависимости от уровня, нужна вот черная сталь. И получается 18 тысяч стали, это 2 часа. Ну, в зависимости от уровня, конечно. И вот я узнал, что для РМТ и добычи, нужно купить вот такой вот сундучок за 10 долларов. Вам дадут купон, который позволит добывать черную руду постоянно. Потому что без этого купона вы не будете добывать эту черную руду. И то, бишь как я фри игрок, без доната эта игра мне не подходит. Хоть тут прикольная графика очень классная, динамические тени, что кидается в глаза. Очень круто сделан чат, очень прикольно. Вот такой бы чат у Ла2М было офигенно. Не нравится, что не крутится камера. Нет без подключения к сети игры, тоже не нравится, То что как бы, в моей ситуации мне я нуждаюсь в этом очень сильно. Я начинаю понимать, почему сделано это все так, что тут прикольная графика, все круто сделано, но нет боевки, я так понимаю. Там уклонения, блокировки. Вот, к примеру, Ла-2-М, хоть там есть вот эти дергания, но там есть хоть какая-никакая боевка в зависимости от класса. Там, к примеру, ты Мах, там у тебя есть Хаос, там ты дагер, у тебя есть там Хай, ты можешь за спину прыгнуть и все такое. У каждого класса свои умения интересные. А тут получается, что... Вы просто становитесь друг напротив друга, но я пока мисс не знаю, это мой первый взгляд, и вы просто, у кого круче буст, ты победил, все. И в Lineage в основном также, конечно, но я понимаю, почему так сделано. Если сделать, вот, к примеру, Блэс Глобал взять, вот взять боевку Блэс Global сюда засунуть и графику с Мир М, то получилась бы неплохая игра. Невыгодно для того, чтобы люди донили. Люди, которые хорошо зарабатывают, они приходят в эту игру отдохнуть, там пособирать, покопать, там пройти в данджик, там пообщаться. А, ну, а боевка там какая-то сверхсложная, ну, она только будет портить вот этот интерес к игре, потому что человек пришел в игру отдохнуть, а не напрягаться. Потому что для некоторых игра это смысл заработка и жизни в общем. Вот для меня, к примеру, мне просто нравится играть в ММО игры, потому что... Что-то новенькое будоражит мой мозг. И мне это нравится. Вот пока. Через неделю будет видно. Я запишу еще видео через недельку про эту игру. Конечно, но... В целом, что я вижу. Если я не покупаю вот этот пак за 10 долларов. Мне тут нечего ловить. Потому что после 30 уровня. Мне нужно добывать черную руту, Которая нужна для всяких. И получается, что нет смысла играть. Я просто потрачу время в никуда. Не, ну я буду играть, пока мне будет нравиться. Я еще вступлю в клан, пообщаюсь с разными ребятами, естественно. Опа. Надо его убить. Ну вот, вся система ПВП. Получается, мы бьем. Я не знаю, что это за моб такой. Но вы можете сами видеть боевку. Но там еще много скиллов, я так смотрел, но все ударные. На уворот я так не видел, чтобы есть там какие-то смертельные удары, там еще что-то такое. Как бы у какие-то, там блоки. Но это может у воина есть такое что-то. Пишите свои комментарии, что вы думаете. И, кстати, а почему вы придолбались к вот этим одеянием, платьем? Это там народное одеяние какой-то страны, правильно? Если в вашей стране там принято в труханах ходить и все, ну и нормально. Реализовать в игре. Почему так негативно к этому относиться? Так, ништячёчки. Она собирает, да, собирала, пособирала. Чё-то выбил или нет? Так, ладно, ребят, посмотрим через недельку будет видно. Поиграем, покрабим.